Уважаемый Виктор Феликсович! Как новатор новатору! Как инженеры? Инженеру. Как. Как лауреат Нобелевской премии. Э, нет, пожалуй, это будет нескромно. Э, с моей стороны. Хм. Давайте проще. Как ученый? Ученому. Как это? Э, как. Как творческий человек, творческому человеку, э, как, как красавица, красавцу, Желаем удачи и творческих успехов, а главное здоровья! Куда говорить? Сюда. Ага. Осколков открытии чудных готовит Вексельберга дух. А дальше опять забыла. Да. Но к следующему дню рождения обязательно вспомни